Добрый день! Мы прилетели в Барселону сегодня 15 июня. Летели с туроператором Annex ТУР на Азур Air. Вылетели в 7.20, прилетели в 11, то есть у нас дорога заняла 3 часа 40 минут. Температура за бортом 22 градуса, как нам сказали в самолете. Чувствуется немножко прохладно, но солнышко. Будем дальше проходить паспортный контроль, забирать свой, свой Чемодан. багаж, чемоданы, забирать свои, да, правильно, Кирусом. будем забирать свои чемоданы, искать трансфер и ехать в гостиницу, да, на море будем, мы будем ехать на море, по дороге, что будем? По дороге я буду показывать что-нибудь интересное и красивое, потому что пейзажи самолета были просто невероятными. А -а -а -а. Да. Море синее-синее, даже с такой легкой голубизной. С высокой это смотрелось просто невероятно. Так что, будем ждать дальше, что будет дальше. Выдача нашего багажа немножко затянется мы прошли паспортный контроль теперь находимся в зале где можно забрать свой багаж мы смотрим на табло откуда мы прилетели тут должно быть написано киев борисполь и на ленте будем искать свой багаж и потом искать трансфер когда забрали свой багаж мы направляемся к выходу чтобы найти представителя свою принимающую сторону, найти свой трансфер, и куда нам ехать, в принципе. Mm -hmm. Вот оттуда мы выходим, и в принципе можем найти спокойно своего представителя анекстура который будет вот тут стоять. Анастасия сказала, что нам нужно искать 128 автобус и повернуть налево. Так, мы поворачиваем налево. Мы поворачиваем налево, и пока как-то пытаемся найти свой автобус номер 128. Можно сесть на такси. Если у вас нет своего трансфера стоят автобусы на другой стороне стоят автобусы сейчас попытаемся найти где именно наш номер сто двадцать восемь стоит annex tours табличка номер 114 Конечно, не оставляют. Да, можно как бы спросить, если что, наши представители везде. Что они тебе сказали? Проходим дальше и ищем 128. Точно, бинго! в принципе если не знаешь куда идти то наткнешься по-любому на наших представителей они чуть ли не за ручку доведут покажут все расскажут а вот кстати наш автобус номер 128 все предельно просто а теперь маленький лайфхак для тех кто путешествует не один Какая-то часть остается, мужчины, например, остается получать багаж, как сделал это мой папа. Мы же с мамой пошли и заняли самые лучшие места в автобусе, вот на первом ряду, и мы будем э, всю дорогу видеть панораму э, и все виды, так что просто великолепно. Там еще поводу детей. А, да, и по поводу детей, а, да, детей, по детей еще. По когда, а, когда мы проходим паспортный контроль, туристы которые приехали с детьми идут в отдельную очередь получается что две очереди одна более длинная которая без детей для взрослых и короткая которая семьи с детьми потому что дети уже устали после дороги капризничают они хотят уже побыстрее сесть в автобус попить водички покушать может быть поэтому те кто путешествует с детьми могут сэкономить свое время получить багаж либо же оставить кого-то, чтобы кто-то получил свой багаж и занять место в автобусе, все просто.